Всем здравствуйте, меня зовут Валерий Данилович. Приехал я из Сочи к вам отдохнуть немножко, там все слишком жарко, у вас хорошо. Итак, для приглашенных вы пришли познакомиться с некоммерческой организацией, называется International Outlook Club, где люди объединились и решают какие-то вопросы, чтобы меньше тратить больше зарабатывать. Ну, и объединяясь, еще много-много попутных вопросов можно решать. Например, мы строим поселки, сейчас в Сочист, закупаем дома, квартиры, отделываем для себя, зарабатываем на инвестициях. Строим большой серьезный поселок «Счастье парк», называется, он так называется в Краснодаре, и там вообще уже такой огромный получается поселок, общая площадь, там ну, гектаров наверное, 40 уже можно осваивать что первые там два гитара мы сейчас начали уже застраивать все замечательно идет ну и наши партнеры планируют я услышал в Барнавуле тут да. изучают возможность строить так точно вот-вот вот то есть вот этом много решить одна из новинок которую мы решили продвинуть потому что у нас много идей а, вот, много идей можно воплотить через объединение потому что вы же понимаете что испокон веков наши предки еще объединялись для разных ну как бы для, для, для сцене. И государства защищали, и строили города, поселки возводили и так далее. Вот. Ну и сейчас мы, объединяясь, можем что-то решить. Вот вы слышали, наверное, про Дальневосточный гектар? Угу. Ну, не, все. не все, но есть такая, есть такая у нас э, инициатива в нашем государстве на Дальнем Востоке бесплатно людям дать гектары земли в аренду. Дается это на 5 лет. За 5 лет человек должен ее освоить, эту землю. Что-то на ней сделать. Сделать бизнес, построить жилье или там что-то еще. И Я понимаю, что многие хотят получить бесплатную землю, а ехать туда не хотят, и осваивать не хотят. И сами понимают, что такое бесплатно, это тебе дать-то далее, но на этапе ее получения этих документов ты должен несколько раз у вас слетать. Это Владивосток, это не так близко посмотреть, хоть где это участок. А потом, когда осваиваешь, это еще больше затраты. И получается, гитара получится золотым. С другой стороны, вот Благодаря нашему объединению мы сможем спокойно это дело решить, не выезжая туда вообще. Ну на халяву раз, вот с гитар получился. Единственное, что тоже получится не на халяву, потому что надо быть членом клуба. Это 6 тысяч рублей членство у нас стоит. Вот. И дальше нужно еще проплатить услуги нашим юристам, потому что юристы будут работать. Они будут готовить вам документы, они будут выезжать туда на место, администрация будет выезжать, работать будет с, местным, с нашими партнерами, которые находятся. У нас и в Уссурийске, и в Владивостоке, и в Кабаровске наши партнеры есть. Вот. Но в любом случае можно спокойно освоить этот гектар, не выезжая туда вообще. Получается, за 14 тысяч, ну плюс 6 регистрации на 20 тысяч ты получаешь гектар земли, который будет Через 5 лет стоит, ну не знаю, уже миллион, это точно, потому что мы же его освоим, сделаем там какой-то бизнес, а там возможности очень большие. Вот этот вариант. Ну и много-много-много чего. Наши партнеры научились благодаря объединению экономить большие средства. Вот мы сейчас смотрим, кто сколько экономит. Если не берем во внимание бизнес, даже не берем во внимание кэшбэк, который начисляется. Это отдельно тем сейчас будем говорить об этом. Даже не берем во внимание, сколько кэшбэка люди получают, сколько зарабатывать просто экономят. Вот заплатив тысяч рублей, люди начинают пользоваться то, что создано в клубе с целью экономии. Это все буквально. Это продукты питания, это одежда, обувь, электроника, поездки, путешествия. Ну все абсолютно. Сейчас лечу на самолете сюда, картинка такая. Это вообще это вот кино и немцы. Лечат отдыхающие, все из Сочи возвращаются. Ну и мы, конечно, садимся, на сценарии, Назин мастим, мы садимся, и Назин встречает одного своего хорошего друга, Ну, такой значимый человек, здесь большой, не буду даже говорить его должность, он серьезный, здесь большой, и с женой едет в отпуск, возвращается. И о, привет, привет, привет, привет, привет, привет. Вот слово за слово, он говорит, что вот у нас скидочная система, и вы где отдыхали, за сколько размещались, где жили, как жили. И вот они рассказывают, сколько они платили за проживание, где жили, не очень понравилось, но очень дорого получилось. А он говорит, а представляете, в мае у нас был семинар, собралось здесь тысяча человек, и мы заранее закупили путевки в Сочи Парк Отель, а это отель примерно 4 звезды, включая трехразовое питание, и получилось в ну, день около тысячи рублей за сутки с человека. Она говорит, она засмеялась, говорит, да, ну и что, брехня, так это, это вообще в Сочи невозможно. Вот она такая истерика просто женщина говорит, вот, вот, вот, говорит. Вот именно поэтому э, у нас и клуб что многие не верят, а у нас все это есть, это реально, реально 450 человек жили у нас в Сочи, кто приезжал, вот были же, вы там жили, да? Ну вот вот, а вы тоже? 8 покупали? тысяч 8 дней. В Вот, а какое питание было в трехразовом? Шведский стол, ешь ходил. Хоть, хоть, да. <связать> <связать> <связать> После этого все приезжали, на не садились. <связать> <связать> да, вот, вот примерно так. Ну вот, это включая вот все и проживание, там и бассейн, это, в, в, в, в море рядом. Вот, отлично. Вот что значит клуб. И люди начинают считать, получается, что даже по мелочам вот, на молоке, на, на, на, на продукты таких, хлеб, молоко, масло, что-нибудь такое, небольшое, недорогое. И то, получается, экономия до 20-30 тысяч в год получается у людей. 23 тысяч год экономии. То есть получается, что человек, только зайдя в эту систему, становится богаче процентов на 10-15. На Я вот смеюсь, вы смотрели последний раз открытие, открытое это выступление Путина, да? Ему вопросы мы задавали, он говорил, и как он переживает за то, чтобы народ жил богаче, там что-то с борьба с бедностью. И вот что-то там говорили, что вот-вот-вот экономика растет нашей страны, вот-вот-вот инфляция уже сокращается, выросла экономика, а люди стали беднее, он говорит. Это недопустимо. То есть рост экономики идет, а люди, как патриолистская корзина и зарплата у людей меньше становится. И сейчас бьются над тем, чтобы хотя бы на 2-3% люди стали богаче. Представляете, сколько они бьют копий, сколько ломают наше государство, ничего не могут сделать. Мы тут раз только объединились, раз процентов на 15 становится богаче. Круто. Если еще пройти школу финансовой грамотности, а мы здесь обучаем, как правильно вести учет семейного бюджета, как правильно планировать расходы. И вот на, на этапе планирования и учета можно еще процентов 10 сэкономить, даже 15. То есть, посмотрите, даже по минимуму взять процентов 20, спокойно благодаря клубу можно стать богаче тут же. Ну и плюс к этому, вы же понимаете, что у нас есть возможность бизнеса. Он а, не такой, ну, скажешь, чтобы он был какой-то агрессивный, сказать, чтобы он был так, э, как бы люди бы из кожи вон лезли, можно спокойно, постепенно выстраивать свою организацию, свою инфраструктуру, создавать свою команду, создавать свою собственную сеть. Не торопец. Вот мы что и делаем уже третий год. И люди, которые курочка по зернышку, один, два, три, пять человек, создает структуры в тысячу, в пять тысяч человек. У них уже кэш, то есть люди, люди едят, пьют, путешествуют, живут своей жизнью, в рамках клуба что-то покупают. И к этим людям приходит кэш 50, 100, 150 тысяч рублей. Это возвратные деньги за то, что люди едят. Представляете? То есть люди будут вас есть, пить, разговаривать по телефону, вы с этого будете получать деньги. Ну классно же, вот это бизнес, я понимаю. Людей же не, не остановишь, они же будут разговаривать по телефону, они платили и будут платить за сотовую связь. Согласитесь? Вот у нас корпоративная сеть, со которая дает огромные преимущества. Вот создавая такую инфраструктуру, такую модель, мы позволили и простым людям становиться богаче, потому что они экономят. Объединяясь, мы решаем многие-многие жизненные свои задачи и вопросы. Их очень много, я назвал. крупицы совершенно из того, что создано в нашем клубе. А у нас только создается. Еще предстоит очень много. Я все смеюсь. Мы говорим, что наши программисты уже вешаются постоянно. Но как как только -то с ними говорят, опять что ли новое задание, мы еще предыдущие не сделали, дайте нам доделать. У нас постоянно очень много идей, потому что предложений много. Вот. Давайте я сейчас переключу, наверное, на личный кабинет человека, на, э, любого, да, нашего. Не буду показывать вам все это. И это для партнеров, и для колонок, если будет интересно. Посмотрите, у каждого, у каждого, человека, у нашего зелёная партнера, кнопочка, есть вот, зеленая кнопочка. Да, где -то, где -то. Где -то, где -то. У каждого человека у нас есть э, личный кабинет на сайте компании. Видно его, да? Да. Вот Видно. в этом личном кабинете есть все для того, чтобы вам здесь зарабатывайте пользу. Что у меня там стул? Нужно? А, я уже пошёл. Вот так. Что мы еще сделаем. Вот здесь вот меню партнера. Видите? Здесь можно посмотреть, и когда выйти на, личные, на счета партнера, каждый день приходят маленькие-маленькие суммы. Оба, вылетело мне что-то. Вот смотрите, приходят маленькие-маленькие суммы. 7 рублей, 7 рублей, видите, да? Приходят. Это все, что кто-то что-то заказал. Видите, такой то пользователь купил со скидкой на сумму такую-то что-то. И приходит 7 рублей, 14 рублей, там 6, 3 рубля, все прочее. Но это выражается, выражается в итоге, смотрите, в суммы. 146 тысяч рублей пришло кэша, то есть возвратных денег за то, что люди купили какие-то покупки. Кэш понимаете, что такое, да? По телевизору уже показывают, что такое кэш. Возвратные скидки. Возвратные скидки. И вы абсолютно все видите у себя в личном кабинете. Более того, вот сейчас говорят, девчонки, про зеленую кнопочку. Видите, оплатить услуги. Я вам сейчас ее покажу просто. Сейчас над этим работают. То можно спокойно проплатить, мы сейчас над этим работаем, оплатить любые услуги. Это можно микрозаймы оплатить. Это можно оплатить сотовую связь нашими деньгами. Можно будет оплатить товары по каталогам, Эйвен, Арифлейм, игры, в банке, за, сделать. Да, сотовую связь оплатить, вот эти, и, и так далее. И дальше мы будем расширять, расширять эту линейку. Если учесть, что еще этими деньгами можно оплатить э, услуги интернет-магазинов, то можно любые товары купить. Если плюс это Академия Красной Здоровья нашими электронными деньгами, то наша электронная валюта получать ценнее, чем рубли, чем доллары, чем евро. Типа терминала, да, что-то? Да. Да. Да. Что да. Да. Да, да, да. Вот так мы раньше выводили, мы банку еще отдавали 5 процентов, 2-3, а тут мы и вводили тоже все. сегатурные. Ты 5. выводишь, ты, выходишь, ты и показываешь свои деньги. А в итоге получается, что еще и нужно заплатить банку, заплатить налоги и так далее. А в кооперации есть... Преимущество в кооперации, если год от государства, если проходит э, за его ну, типа товарного обмена, то от НДС человек освобождается. Это еще не все, будет еще добавляться. Конечно, будет добавляться. Сбербанк будет. Подожди, здесь что-то есть. Здесь было что-то такое. Что-то было? Ренессанс, Кредит, Альфа, русский стандарт, Тинькоф. Альфа-банк. Ну, видимо, потому что еще где-то. тут телефонная связь уже есть. Телефонная связь есть. Ну, много что есть. Переходите на другие банки, что-то Сбербанк, но на Тинькофа переходите, он больше процентов дает. Лучше, конечно. Вообще хорошо работает. Ну, в общем, у нас Альфа-банк Да, да, да. Так, следующее, смотрите, очень важно. У вас, имея личный кабинет, и есть возможность получить всю информацию от компании и плюс обучаться. У нас есть конференц-комната и в личном кабинете есть вход в конференц-комнату. И расписание, смотрите. Каждый день, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, кроме субботы и воскресенья мы отдыхаем специально, отдохнуть. Есть какие-то мероприятия, обучающие мероприятия, престижные мероприятия. Обучение по здоровью, красоте, обучение по бизнесу, презентация автоклуба и так далее. И так далее. То есть, вы, если чего-то не умеете, не знаете, вы всегда научитесь. И много мероприятий проходит у нас в городах, вживую. Вот, вот так вот мы собираемся практически во всех городах. Плюс интересные наработки, некоторые наши партнеры что-то придумывают, выдумывают. Вот, например, у нас в, том, в Кубанском регионе мы проводим форумы для предпринимателей. Очень хорошая действенная модель. Собираем предпринимателей, рассказываем, что благодаря объединению предпринимателей и нас, потребителей, они могут получить огромные выгоды. И многие предприниматели начинают сотрудничать. Потом эти же, которые сотрудничают, приходят на эти форумы и еще рассказывают, какие преимущества получают от сотрудничества. Все просто в шоке. Вот еще раз давайте про летний, весенний период. Многие предприниматели сейчас бегают ищут как бы развесить людей. К нам приезжают, обращаются очень многие, или через нас многие находят, и мы спокойно через наших партнеров, только те, кто в клубе, мы спокойно размещаем людей, не бегать, не нужно искать, мы даем возможность им зарабатывать. И не только это, много-много чего. Это касается и продуктов питания, и поставков воды, и вот строительства тоже самое, ну вообще много чего. Следующая интересная форма – это VIP-клубы. Вы знаете, что у нас есть статус VIP-партнеров в нашем клубе, это дополнительные максимальные скидки, это дополнительный максимальный бизнес, специальное обучение у VIP-партнеров. Но такой хороший статус и хорошие деньги люди здесь зарабатывают на VIP. Вот. И проводим специальные VIP-клубы. Сюда мы приглашаем практически всех. И вы знаете, какая интересная картинка. Приходят, например, в сетевики, мы приглашаем разных сетевиков из разных компаний. Они приходят продавать свою продукцию, приходят первый раз на клуб, начинают себя рекламировать, свою продукцию рассказывать про себя, про свою компанию. А вон ладно, рассказывайте, рассказывайте, мы, мы слушаем. А потом, когда мы начинаем про себя, и вот они услышат о том, потом видят, сколько зарабатывают наши люди, они сразу забывают про свою компанию. Огромное количество людей сейчас работают в сетевом бизнесе. В мире сейчас 8 тысяч сетевых компаний, а в России это уже миллионы людей. К сожалению, огромное количество делают серьезную, большую работу, пашут, как не знаю, пчелки, да, а зарабатывают копейки. Вот у нас эффективность этой модели крайне высока. Я сейчас могу показать кое-что, чтобы было вам понятно, и дальше перейду к конкретным цифрам, которые будут говорить на отчетном собрании. Так, куда-то уехал. Вот. Это мы сейчас живу и находимся в интернете. Поэтому, если что-то быстро не делается, ничего страшного, вы получаете информацию, которую больше нигде никогда не увидите. Вот смотрите, административная панель, раздел «Счета». В этом разделе, смотрите, на каждой странице, сейчас посчитаем, раз, два, три, четыре, пять... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 человек. 20 человек на одной странице. Смотрите, страниц сколько? 3400 с лишним страниц. Это... Учетная административная панелька, которая учитывается зарплаты людей, видите, по 150 тысяч на, на, на счетах. Сейчас открою, например, свою четвертую страницу, там э, будет меньше зарплаты у людей, там по 40 тысяч на счетах. Это остатки. Внимание, остатки. Вот если человек, смотрите, вот если человек 352, у него транзакции, видите, транзакция написана, да? 352 транзакции. Это Лика Бис, Арабия Лика, но я ее знаю, она из Питера то человек уже не один раз получил у нас миллион на нашем автокубе. Заработал не один миллион. Потому что это приход транзакции и вывод денег. Приход, вывод, приход, вывод, приход, вывод. Если человек делает столько много транзакций, много денег приходит, много денег выводит, и то получается очень хорошие суммы. Миллионеров в нашем клубе очень много. Вот последний раз в Сочи мы на сцену вызвали, ну поверьте, фотографии есть, встать некуда было на сцене. Когда фотографировались, чтобы всех запечатлеть. Уже и за кулисами люди были, и там уже их не видно было где-то, и еще не все вышли на сцену, постеснялись. Представляете, ну то есть зарабатывает очень много. Мы все сейчас, посчитали, но ну, то, что в клубе э -э, членских и вступительных взносов собрано уже больше миллиарда, то есть наша компания миллиардер, это точно. Вот, и из этих денег отдано в качестве э -э, комиссионного заграждения за работу, за распространение идеи клуба, уже 92,8% так не оплачивает труд ни одна сетевая компания. В лучшем случае отдает 20 или 30%. Мы отдаем столько, сколько не отдает ни одна. Причем еще мало того, люди обучаются, люди экономят. То есть очень-очень интересно. Получается, так как бы семья, мы объединились, создали компанию все вместе, и мы же ее формируем, создаем и развиваем. Надо, над нами нет хозяева. Мы есть все вместе, мы есть хозяева клуба. Вот у нас сейчас 29 числа, 20 июля в Новосибирске будет отчетно-выборное собрание посвященное трехлетнему освещению нашего клуба. В курсе, да? Итак, Барнаульцы, кто едет? Так, кто не едет? Едет, а остальные как-то туда ни сюда, это как-то, ну, расскажите. Еще раз, кто едет? Опустили, а кто не едет? А почему не едут? Возможно еще. Сколько стоит автобус? Мы решили, что на электричке лучше поехать. Ну, удобнее. удобнее. Люди из Владивостока в Сочи летят на мероприятия. У них билет в один конец 50 тысяч. Я смотрел сейчас наши Владивостоксы, которые постоянно бывают на всех мероприятиях, срочно заработали по 200 тысяч, чтобы съездить, слетать в Новосибирск. Я же вижу, что они что не делают. По 200 тысяч заработали. Так у них команды какие приезжают. В Сочи в этот раз было человек 15 приехало. Да вообще на прошлую, да? да 36 да. человек из, из, да, из Владивостока. Оттуда летят, а вы тут за углом, блин, в Новосибирск не приедут. А как вы будете вообще по людям рассказывать, что вы, рассказ, вы увидите-то вообще, что вы узнаете? Вот от Сибирск меня будете рассказывать, разговоры слушать или, или что, или как? Пешком, Валерий Данилович, Пешком можно дойти? Я... Пешком можно дойти, конечно. Вы знаете, вот этот раз была весна в раю, сочинское мероприятие, тысяча человек в зале. Во-первых, вы же были, да? Настолько, настолько помпезное и классное мероприятие, все было очень дорого. Мы потратились на это вообще, вот просто не знаю как, автокуп не пожалел денег, потому что было в самом дорогом зале Сочи, это зимний театр. Красивый, это вот э, все равно, что говорить, что это большой театр в Москве, что зимний театр примерно одинаково. Очень красиво, помпезно, все замечательно. Потом обучались мы в, в отеле «Богатырь». Но я не знаю, круче, это как э, Диснейленд, это как сказочный город. Там вот все. Внешне посмотришь, ночью он весь переливается там сияние сияет и разными цветами. Внутрь заходишь, там эти стоят, как что они там называются-то? Рыцари. Рыцари. Там, в доспехах, везде все, понимаете, от, от, кругом геральдика. А, вообще это четыре звезды не хватило всего лишь чуть-чуть на крыше не, не построили вертолетную площадку. Сто процентов 5 от звезд был максимальное бы звезды было количество. И мы там обучались все это время. Приехали лучшие спикеры из Америки, из Украины, в мировые звезды, они ахнули, какое мероприятие мы проводили. Они говорят, ну вы крутые, ну вообще вы даете. И уж они-то повидали в мире всего, приехали к нам, они были в шоке. Вот и представляете, и там не бывать. Вот не бывать. А потом что вы будете рассказывать, что вы показываете? Ни, ни фотографий ваших ни нет, сейчас журнал делаем, фотографии, куча там размещаем. Да? И где, где это что? Вас нету. Вот и все, и приехали. Поэтому мы вкладываем такие деньги, да, людей собираем столько энергии и сил, и блин, тут за углом никто не едет, ну половина. Так что вдумайтесь, еще раз говорю, если вы не бываете например, на мероприятиях, делать бизнес очень тяжело. Вы даже не понимаете масштаб происходящего. О чем говорит? И вот те, кто побывали в Сочи. Огромное количество людей, которые в автоклубе работают, зарабатывают. И они ко мне подходили. «Валерий Владимирович, я вот впервые, вот сейчас только поняла, ощутила масштаб происходящего. Что это такое? И до меня дошло, что мы натворили, что мы создали, какую махину мы создали автоклуб». Представляете? До людей доходит. То есть у людей вообще полностью какие-то сомнения, там еще вопросы, тут все абсолютно становится все ясно. И никаких сомнений, возражений вообще нет. И потом, когда какой-то человек начинает что-то возражать, представляете, какая у тебя внутренняя железобетонная уверенность, хотя а ничем, ничем не прошибить. Вообще. Понимаете, нельзя, надо обязательно там быть. Поэтому давайте электричкой, автобусами, как угодно, собирайтесь. Хотя с тобой нужно будет взять еще рублей 300 на журнал. Новый да. Журнал шикарный получается, говорящение. Плюс продукции там есть. Ну, это само собой. Мы сейчас не об этом говорим. Продукции продукции. У нас много чего есть в клубе, много, много чего можно купить. Еще раз говорю, нужно зарабатывать. Вот. Вы знаете, вот три года нашей компании всего лишь, да, это для большой компании, серьезно, это практически логический возраст. Мы только, грубо говоря, еще пешком по столу ходим, по сути. Но за эти три года столько создано, я вспоминаю, сейчас назад отматываю три года. И у меня столько событий мелькает вообще. Мне надо тогда написать, где я побывал за эти три года. Я вот за всю жизнь не побывал в стольких городах, столько за эти три года в нашей стране. Представляете? Да еще за границей еще я ни разу не выехал. Нет, все, руки не доходят до да, за границы. Вот. То есть вообще столько событий сделано. И мы, когда затевали этот клуб, ну, думали сделать дисконтную систему, думали сделать вот какую-то модель объединения людей, что-то там. А получается, как только во вкус вошли, и, и оказывается в этой системе много-много возможностей, и вот теперь как снежный ком все это дело растет, и я понимаю, что мы создали огромную махину, а на самом деле мы и 5% возможностей своих не черпали. То есть вообще это бесконечное будущее нашего проекта. Поэтому, дорогие друзья, если вот связываете себя с клубом и собираетесь работать, если вам нравится вообще сетевой бизнес и хотите быть свободными, общаться, тусоваться, перемещаться, зарабатывать неплохие деньги, то, конечно же, нужно сосредоточиться в одном месте. Здесь есть все. Не нужно распыляться никуда. Хочешь заработать быстрые деньги, для этого у нас есть парковки, матрицы. Хочешь делать э, стабильный товарооборотный бизнес и зарабатывать с кэша большой, у нас есть второй, хотя это все вместе одновременно работает. Хочешь инвестиции, у нас это есть. Хочешь быть э, чуть ли не там э, инвестором большим и строить посек – все есть, абсолютно все есть. Не надо распыляться. И в результате, когда ты бьешь в одну точку, гораздо больше достигаешь, чем бегаешь по компаниям из одной в другую. Понятно? Научитесь только это показывать, рассказывать. И нужно бывать на мероприятиях. Сейчас езжу, Евгений взял Новосибирск, у нас одна машина осталась в Барнауле на двоих. Мы здесь редко бываем, нам две держатели нет смысла уже. Вот. Дал ему свое, он поехал в Новосибирс срочно по делам, сейчас приедет, меня заберет. А я на такси в это время. И я смотрю, таксисты за 100-150 рублей везут на, на край земли, блин. Вот меня Шумакова сюда везли за 150 рублей. Я вот подумал, сколько ему надо пахать в жаре в этой, да, париться, рисковать жизнью по сути. Он же по городу весь распаренный, там, там, там, машины рисковать, жизнь свою рисковать, да. За какие-то копейки, вот сколько он заработает за день, скажите. Вот чисто, чисто для себя уже должен... Полторы тысячи, тысячи, да тысячу хорошо сейчас. Нет, он должен... Да, еще плюс, и посчитать, и пыль, ну, на, на, на машина, пыль, бензин, на, да, на, да, и все да. прочее. Еще, да Вы вот что там, если тысячу он зарабатывает день, то вообще... Да, удивлюсь, но этого человека все равно отдохнуть-то хотя бы день, надо в неделю. Получается, тогда получается шесть... Ну, э, сколько, 24, ну, 24 тысячи он зарабатывает в месяц. Ну, 20-ка, месяц. Ну, 20 чистыми. Ну, вот это такая похота, я не знаю, это вообще просто человек убивает свое здоровье. За что? Ни за что. Ни за не. что, за деньги. Рисковать жизнью, здоровьем за деньги? Я вообще этого не понимаю. Машину еще бьет. Копейки. Да, да, да, за копейки. И деньгами рисковать, аварийные ситуации, штрафы и все получится. Да, да, да, да, да, и паников сколько бывает. Вообще, я не понимаю. И битые по голове. Да, а тут в автоклубе общаешься с людьми, тусуешься. Вот, например, любишь что-то руками делать, в автоклубе можно. Хороший строитель у нас, не знаю, какой-нибудь дизайнер там, и, и, не знаю, ну все что угодно, любое творчество можно проявить, любой бизнес применить в нашем клубе. Любые свои творческие способности. У нас сколько уж людей, что только ты, не, не внедряют внутри клуба. В этот раз мы проводили ее в клуб э, в, в Сочи. У нас есть такой э, гамзат, у него своя пасека, что-то 500 у него семей. И, и в этот раз проводили клуб. Обычно у нас на клуб собирается, но мы много не приглашаем специально, человек 20-30, специально такую такой камерную обстановочку, где-нибудь в хорошем кафе, чтобы посидеть, поговорить. Чтобы не, не, не. И тут э, также человек 20 пригласили в гамзат, 50 человек пришло. Что-то нравится к нему ходить. Он красиво, как пчел расскажет, красивая продукция, потом после этого угощение у него, там, медовая продукция, плюс они сами что-нибудь сделают, у там, фареливый хозяин, там, форель привезут. В общем, такая тусовка классная получается. И, и в хорошем месте это в сторону этой красной поляны ехать к нему. Вот, представляете, во что превращаются вот эти взаимодействия с предпринимателями. Так он, благодаря клубу, сейчас резко расширил численность клиентов, которые у него есть. Раньше у него так тысяча, две, три, пять клиентов. Сейчас у него больше десяти тысяч клиентов уже. Представляете? Вот, уже и... понастроил, где там можно отдыхать. И, да, снимать, да. и, и танки снимать. Да, да, да. Жена у него, ее зовет Майя, так ее все пчелка Майя зовут. Так из мультика. Но вот очень много людей интересных, и каждый находит свое свое. Представляете, вот человек занимался пчелами, казалось бы, вот такая вот замкнутая работа с пчелами, сам с собой, все прочее, а тут вдруг раз и раскрылся. И ей интересно, резко расширяет свой кругозор, с людьми она приходит на одного клуб, она просто расцветает просто, как она рассказывает про, своя, про себя, про свою продукцию, про семью. Ну и, конечно же, про автоклуб. Вот, три года его. назад мы первый раз у них были, да? три года назад на первом. Так там, ну я не знаю, ну чуть побольше вот этой комнаты у них всего-то там это было. Вот стояло там, давали нам пробовать, все. Ну, само, вообще, ну, я не знаю, ну, квадратов 40 у них это все было. А сейчас? Да, а, сейчас? а сейчас, ну да-да-да. Вот получается любой предприниматель так может. Можем рассказать про Гратовиню, про нашу строительную компанию в, как раз в Краснодаре. Тоже ведь кризис, сложно, очень трудно строить. Многие строительные компании закрываются, у людей денег нет. А тут в самый кризис, благодаря сотрудничеству с нам новый поселок начинаем, сейчас все строим. Вообще все просто круто. Я думаю, что они в этот раз приедут к нам сюда, вроде обещали даже приехать, прилететь в Новосибирск. Хорошо. Ну, в принципе, я все рассказал. Нет, расскажите еще по, про, нашу, про нашу академию. Да, академию. Ну давайте, так и показать, когда надо. Мы! не продаем, вернее, продаем, но мы не производители, и мы не закупаем продукцию у каких-то производителей, не перепродаем, мы просто оптом покупаем у э, самих производителей, у фирм. Да? Сейчас оптом все покупаем. В результате, получается, мы можем очень серьезно сбросить цену у производителей. Так, а что, у меня здесь нет, что ли? Ой, ой, ой. А, вот, наконец. Вот. То есть вы, живя-живя, какое-то время работая-работая в автоклубе, вдруг наши врачи, я тоже врач, начали говорить, что экология хреновенькая, мы почему-то вынуждены зарабатывать в автоклубе, а всякие добавки и все-все-все прочее покупать пищевые добавки у других сетевых компаний. Дорого, потом американцам не верим, китайцам не верим, и так далее, и так далее. Но они с какой-то стороны, какой стороны правы. В этот раз мы в Сочи встречаемся с одними э, сетевиками, они э, тоже продают пищевые добавки. Мы говорим, а чем отличается ваша компания от всех 8000 компаний в мире? Чем вы отличаетесь? Они так в шоке и даже не знают, что сказать. Я говорю, давай подумай, смело. У нас очень хорошие хозяева. Они очень богатые, им деньги не нужны, и они хотели бы русских сделать богатыми и здоровыми. Я говорю, ну смешно, ребята, детские лепят, детские о чем вы говорите? Не подходит, все, это вы как это на магнитофонную пленку записали, вы сейчас лепите, сами не понимаете, что говорите. Другое, что еще? У нас самый хороший, самый лучший маркетинг план. Я говорю, ну, плавали знаем. Назовите мне худобическую компанию, которая сказала что у не хуже. Все, нет, не, не считается. Я знаю, что у вас хуже, точно хуже нашего сооразы. Еще что. У нас самая лучшая продукция. И начинает, говорит, это я говорю, О, у вас это есть дешевле, чем у вас. Они говорят, вот это И у нас это есть, у нас дешевле, чем у вас. Вот это вот. И это у нас есть только дешевле, чем у вас. Как может быть дешевле? Я говорю, все очень просто. Например, вот есть какое-нибудь ну, действующее вещество в каком-нибудь продукте, да? И оно помогает хорошо здоровью. Вот. Мы берем, находим аналоги, только производители российские, с таким же действующим веществом, и едем на производство, изучаем, как это производят, где берут сырье, как делают, сколько это стоит, и берем и снижаем цену ниже крупного опта, ну прям до бесконечности. Вот и им только супер-супер минимум оставляем прибыли. В результате получается, что мы получаем эксклюзивные права на покупку у этого предприятия этого препарата делаем его под нашим брендом Академии Красы здоровья и наши люди получается покупают дешевле чем даже на сайте этих компаний которые продают если у них есть эта продукция понятно ну к примеру фулевые кислоты производится здесь да у нас да. вот и стоят они где-то около 4000 на рынке а у нас сколько стоит хули ну два раза дешевле вот, Потому что от производителя. Да-да-да. Да, да, вот ВИТАУКТ, который очень всем нравится, да. а это уникальное сейчас предприятие, еще раз рассказываю, как Юрий, сам наш Колпаков, который возглавляющий сейчас Академию, ездил на производство и говорит, мне нужно, прежде чем заключить с вами договор, мы будем говорить потом о цене. Я должен посмотреть, как вы работаете, качественно ли производите, насколько, какое у вас производство. И пока я не побываю, разговаривать дальше не будем с вами. Но они вот всякое разное, там у них э, узкий круг персонала работает, своя такая закрытая территория, э, режимный объект, никого туда не пускает. И он говорит, говорит, э, смотрел я ролик рекламный, думал, что это вот чисто рекламная э, ну, такая вот. Картинка. картинка. да. И когда я прихожу на производство, что начинать? во меня всего раздели, в душ отправили. Потом дали комбинезон, как вот врачи в хирургических техникобиологиях. Да, как миниграм. Одели маску. Захожу, и они говорят, вот тебе смотрите, у нас вот первая степень очистки воздуха снаружи, вторая, а вот третья. Абсолютно стерильный воздух. И вы не думайте, что так, смотрите, как люди работают. Все в перчатках, масках, как его одевает, так весь персонал на производстве. Представляете? И он тогда говорит, да, мы с вами будем работать после этого. А потом еще, когда узнал. Что они делают, у них еще свои плантации по выращиванию трав. Это все на естественных травах вся продукция, абсолютно естественный трав. Причем уникальный там то, что не растет нигде в мире. Все, что там производит, занесено в красную книгу, представляете? Нигде нет. Вообще нигде нет. Только здесь у нас это производится. И многие-многие говорят, вот э, э, э, Где скорее Кавказская они, говорят, выращивали просто отдельные веточки, нашли в горах, уже, ее уже не было. Потом начали размножать, разводить. И теперь целая платации ушло, у них около 7 или восьми лет вот, выросли. Потом японская там какая-то еще там что такое, понял как называется, то же самое. Потом Черный Орех и все. Они по миру собирают такие уникальные. Нигде уже Они вот собирают и выращивают уникальный микроклимат, чистейшее место, вот, вот как раз район Лаганаки, где никакого производства, ничего нет, и такой общий, очень хороший мягкий микроклимат. Климат особенный, плюс. Руки хорошие у наших людей, плюс там очень трудородная земля, вот такое, знаете, совокупность получается, что они выращивают огромное-огромное количество целых плантаций. сами выращивают, сами собирают, сами складируют, сами э, экстра, эс, экстрадирование делают, причем, когда вытягивают полезные вещества, не используют вообще никаких консервантов, никаких спиртов, химии, все естественным путем, и поэтому вот такая обработка, она очень дорогая, чтобы получить в естественном пути сохранить все полезные свойства вот этих трав. Поэтому я думал опять, знаете, вот, много красиво рассказывают, но чтобы вот, э, реальные результаты, чтобы где-то люди в другом месте говорили как о легенде, о нашем э, Гарбузове, это профессор, который все это разрабатывает, мы приезжаем в Казань, э, там наше мероприятие, все прочее, встречаемся с людьми, и потом как-то случайно э, говорим, говорим, рассказывают, вот профессор Гарбузов, пока он говорит, это он в вашей компании? Мы говорим, да. С вами сотрудничает. И... Да. Вы не представляете, это же наша легенда, он сколько людей спас от смерти. Реально на своих травах, на этих настойках. Вы, люди уже все, простились жизнью, раковая опухоль была. Потом с желудочной железой мучились. Там диабет уже все, уходили практически жизни постепенно. Он их стал света спас, представляете? Вот все это вот как раз уникальные препараты, которые есть сейчас в нашей компании. И не только это. Вот сейчас мы Алексинию запускаем. Знаете, тоже препарат? Мощнейший антиоксидант. Алексиния будет называться. Тоже уникальная вещь. Будет напоминать компот по, по вкусу. Потом дальше. Клеточное питание. Новосибирцы. Питерцы нам поставляют. Просто супер. Вот как раз когда я показывал завтра с президентом, мы постоянно этим пользуемся. И с утра мы э, раньше ну, все равно что-то утром ешь, да, то ли яичницу делаешь, то ли где-то готовишь, ну и как-то все равно до обеда чувство не, не очень, потому что желудок не готов, а нужно что-то более мягкое и полезное. Так вот мы на эти коктейли. Утром коктейль, буквально стаканчик, да, специальное клеточное питание, до обеда легкость вообще ничего. Необычного утром, если кофе попил, точно изжога будет. Если чай точно из будет. Я уже не знал, что делать с утра. Днем еще где-то перекусы нормально, а вот с утра почему-то то есть желудок не готов, то ли что Здесь вообще просто супер. Я просто от этого без ума. В Обед немножко поел. Конечно, нужно, чтобы была грубая пища, нужно, чтобы было. Хотя вот в этом э, клеточном питании уже есть клетчатка, уже все это есть, но сколько хочется это пожелать, поэтому в обед салаты, что-нибудь такое. И мы еще используем, у нас витаук, конечно, само собой есть, и фулик и пептиды. Вот на этом и живет. Причем э, по себе могу сказать, э, вот сейчас Женька приехал сюда, в Барнаул, и с утра он ходил несколько раз на тренировки с барнаульскими хоккеистами. Она ползают. Хотя это э, ребята играют в команде Динамо. Это полупрофессиональная команда. А он говорит, Женька, какой профессионал? Он то полеты, то переезд, то сейчас переприехал. Я говорю, я их на одном коньке раз раз всех объехал. Или мне, 61 год, представляете, а мы играем сейчас в ночной хокейной ну, Представляете? Я когда играю с молодыми, я как-то с ними еще на раунд, но все равно молодые носят, такой там все прочее. А вот сейчас был турнир 50, то есть также 50. Мне даже скучно там. Я отворот беру через всю площадку, раз и все. Мы видели. Видели? Это вот не только благодаря тому, что наши препараты, конечно, нужно и двигаться, и спортом заниматься, и вообще активный образ жизни, и здоровый, и нормальный. Но вот это очень сильно помогает, то есть и энергетику дает, и усталости такой нет большой, и вообще чув чувство бодрости, и понимаешь, что ты отмотал несколько лет назад. Потом еще, в этот раз проводили вип-клуб, женщина заходит, такая загоревшая, загоревшая, вот вам сколько лет? 57. 57 смуглый сам к себе, а она блондинка, а у нее лицо темнее вашего раза в два, наверное, как, как говорите, раза в два, да? Она как бы вот негра загорелая. настоящая, загорелая. загорелая, ее Валентина зовут. А сама блондинка, и вот настоящая белая, Посмотри, так вот все бы убрать, парень какой-нибудь черный сделать, точно за негра сошла бы. А она работает на пляже массажистку, очень хочет загорать. Вот. И мы начали говорить, когда она увидела, что у нас тоже ВИТАОКТОНО, она говорит, ребята, как классно, я уже этого Гарбазова знаю лет, наверное, пять и давно этим пользуюсь. Сколько людей я вытащила уже. Вот люди уже просто загибались, я делаю, делаю массаж, он, ой-ой, там богу, да, пойму. Она уже не знает, и вот постепенно она пришла к тому, что начала пользоваться. А Потом, когда узнала, что в автоклубе мы подписали договор, и уже с ними работаем, она говорит, ребята, я только за это буду в автоклубе буду с вами дружить, только из-за этого. Очень хорошие результаты, очень. Вот понятно, что в серьезной стадии, когда уже на игле человек сидит, уже на инсулине, это уже э, можно смень уменьшить дозу намного. Это помогает. А если у человека предрасположенность или повышенный сахар или что -то такое, вообще снимает полностью его хоть э, вот инсулиновый. Ну и вот Ирин тоже сам помогает очень сильно. Вы про Семенова Александра скажите, что вот у него вес не шел, пока он не присоединил какой-то инсультирует? Сама расскажи, ну давай. Ну-ка а я плачу из Москвы, это лидеры наши очень сильные, Семенова, Александр и Татьяна. И они стали применять красоты, ну, препараты красоты и здоровья, проводят серию там лекций. И вот все принимают одинаково, ну понятно. Вот муж, одинаково. муж и жена, жена следит, значит, Саша говорит, мне все, что жена дает, я все принимаю. Вот, значит, у Татьяны вес идет хорошо, она, кстати, похудее. Так, ну, килограмм я не знаю, сколько на 14, она была. Килограмма. Она на 14 похудела, ну где-то может 90. А у Саши больше, чем 100 было. Ну, вот да. она хорошо, у нее идет вес, а у Саши нет, нет, нет. Вот, ну, вроде все то же самое. И диета все то же самое. Потом добавил всего лишь один, один препарат, это ди Дианет. Диабету на... нет. Диабету нет. Запомнила я название Дианет. Вот, и у него сразу пошло стабилизация то есть вес и вес стал, и он похудел татьяна за месяц на 14 килограмма а у александра 10 он даже не знал что у него да. ну у него не скорее было пред как бы бывает ну, скрытая форма. скрытая форма это. и так, подготовительная и, ну, то есть он конечно он не знал про это но вес не сбрасывался из-за того что вот видно как-то инсу... инсулин туда-сюда скачет. Вот. И это, вот это результат, как, я очень часто захожу на сайт, где у нас есть автокухнейка, там выкладывают и по псориазу, и по диабету, и по онкологии, там, и по желудочной, значит какие-то заболевания, по пневмонии, там, по бронхиту, и вот астма, которая вот, аллергическая астма. Там очень много, и вот этот результат у очень показателен, и многим в общем, продукция у нас замечательная. на 55 килограмм. 15. Да, еще у нас есть результат у Галины Черновой, дочка молодая женщина, я не помню сколько, дочке где-то ну, лет 30, то есть, ну, то есть не наш возраст, Галина моего возраста, а дочери где-то 32-33. После двух ротов очень сильно поправилась, ну как видно какой-то сбой. И вот она за месяц, два, три тоже... Не, не, не. Нет, за, полгода. За, пол, за полгода скинула 55 килограмм тоже на, нашем, на нашей продукции. Но, опять же, помимо того, что она брала, потребляла вот эту продукцию, она ходила в зал. Движение, там нагрузка, все, больше на воздухе. Но такой результат, самое главное, что он, во-первых, ничего не вписает. Это очень важно для молодых, да? которые снижают. Да, за полгода это где-то в среднем 10 килограмм, 8-10 в месяц, это нормально. И вот такие результаты у нас по нашей продукции, Академии Горсты Здоровья. Вот еще наша легенда, Тамара Николаевна Филипова, видите, она в центре. Где она находится, как вы думаете? В Америке. В Америке. Вот она взгляд и за все будет статья в журнале. Поэтому я, видите, коротко вам показываю журнальчик, да, что там будет. Журнал будет очень интересный. Просто вот сейчас он предварительно показываем, что он есть. Много статей, много отзывов наших людей. Черного Галина. Вот Черного Галина, про которую мы говорили. Так. А вот из Вильнюса. из Вильнюса Владимир. Тоже они, наша продукции, пользуются с удовольствием. Они прилетят, сказали. Да, должны прилететь. Вот видите, академия костей здоровья, вот сам Юрий Колпаков, он возглавляет академию, причем родилась академия, вы же знаете как, да, то есть мы как-то, он говорит, давайте сделаем что-нибудь подобное, мы говорим, да зачем, у нас так все хорошо, и постепенно, постепенно у нас к этой мысли приучил, мы говорим, ну ты теперь сказал, а, говори, бы, а, назвался Грузия, пролезя в коров, теперь ты будешь возглавлять академию, и все, вот так пошло, вот он теперь сам по себе врач, очень хорошо работает, ну и, очень много отзывов, смотрите, женское здоровье, что, что говорят люди о продукте, вот эти там будет все статьи в журнале, из Рязани, Перми. Ну, если сказать, что за эти три года, вот обычная скидочная система за 10-15 лет осваивает 2-3 региона. Это примеры по нашей России. Например, за 20 лет скидочная система малины в Москве распространилась только в Москву, в Подмосковье, и маленький-маленький фиальчик там, выехал у них в Питер, работал. Более прогрессивная система, золотая середина, она у нас новосибирская. Она за 15-17 лет охватила Новосибирск, Узбас, Алтай, чуть-чуть Омск, немножко Краснодарский Красный, немножко Тюмень, Ну, 5 регионов. Мы за 3 года освоили все регионы Российской Федерации. Я не знаю, города, поселка, деревни, где бы нас не было. Вот Просто уже не знаю. Уже города, которые вообще такие вот, какие-то там нижний а, Верхний Устин и Стекинск какой-то отчет присылает Вообще, Кого только нету. Вот сейчас специально вам покажу э, раздел, который называется ⁇ Контакты ⁇ Нажимаю его. Вот посмотрите сейчас, сколько у нас там Все будет. 250 офисов. Да, да, да. Даже если посмотреть по нашей географии, нашей страны, так. Вот у нас в личном кабинете есть такая география страны. Ну вот смотрите, если посмотреть, начиная с Владивостока, да, Владивосток, Хабаровск, вот все сибирские регионы. Вот это наш э, сибирский регион, центр. Посмотрите, вот Урал, район Урала, видите, все утыкано. Вот юг, север и даже вот в Финляндии, а в Финляндии нет. В ну, Финляндии есть есть, есть, есть, есть, да? Есть, есть, у нас вот таинственная структура. В Финляндии, Голландия. Да, да, да, да. Вы представляете, сколько всего за это время? Сколько офисов, посмотрите, список офисов. Север-невек пока надо. Что? Северный. не весь, не весь, да, но не весь, потому что, видите, вот, смотрите, вот список список офисов, видите, нашего клуба, вот сколько их, видите, сколько много, кого только нету. В некоторых городах 5-6 офисов, как Москва. Да, да, да, да. Вот, то есть работаем вообще классно. Вот у нас в планах, что мы, такие большие проекты, вот местного значения, как Барнаул, там, Казань, Новосибирск, это вы сами все сделать. Найдете людей, объединитесь, э, рекламу проведете, и все равно где-то такие, такие будут. Поэтому мы рассматриваем э, в любом случае в долгосрочной перспективе. Это может быть в этом году, там, через год, попозже. Все равно будем подыскивать э, возможности своего собственного поселка строительства. А Вариантов чего? много. Когда они еще съездят, надо посмотреть, что как съездят. Там уже земли скуплены. Да нет, не, ну там, есть там. там а одинаково, что -то тоже, уже нет. не нет. Нет, почему, еще раз говорю, это все у нас в планах. Единственное, что там у нас, э, когда начали изучать, внутри, да, то земля, сельхозное значение, ее нужно перевести сначала mm -hmm. вот для строительства, yeah. под строительство, чтобы она была. Вот, поэтому мы не торопимся, если где-то какой-то маленький там, хотя бы маленькие маленький у нас вопрос возникает, мы сразу раз, и э, имидж э, нашего как бы пиар, наше вот имя клуба, оно гораздо дороже, чем все остальное. Мы не хотим вот на чем-то там апарафиниться, грубо говоря. Поэтому, если где-то вопрос возникает как с чем-то серьезным инвестициями, мы лучше тормознемся, откатаем, проверим или найдем другой вариант. То есть, если нам надо, мы это сделаем. Вы знаете, я несколько раз говорил. А многие считают меня фантазером или там еще кем-то. Вы знаете, если так клуб будет развиваться, как сейчас развиваемся, давайте посмотрим, что будет лет через 10. Вот некоторые говорят, вот как быть с автомобилями, скидок больших нет на автомобиле. Но я скажу, что вот мы купили сейчас для розыгрыша приза, да? у нас же розыгрыш будет автомобиля, Hyundai. Вот стоит он около 800, мы купили его с 10% скидкой. — Ну да, примерно так. Представляете, 10% скидку сделали. Вот кто может добиться такой скидки? Никому ведь такой не дадут. Потому что автомобиль ходовой, на них практически очередь. Знаете, так, чтобы переживали, и у них бы не было бы сбыта. Такого нет. И вдруг раз такая вот беспрецедентная скидка. Представляете, вообще круто. Но я говорю, что мы еще можем больше сделать. Дальше будем развиваться, мы сами будем производить автомобили. Если нам это надо, мы это точно сделаем. Вопрос времени, вопрос аккумуляции ресурсов. Сделаем и будем производить автомобиль. Уже поступает нам предложение, причем столько предложений, вы не представляете, по различным производствам, по различным инвестициям. Вот. Есть интересные проекты, есть где-то где мы сразу отметаем, но есть много, очень много интересного. сейчас предложили электромобили, автомобили на электрической тяге, строить в Красноярске. Уже хоть сейчас мы можем акционироваться и там свой заводик построить. Прям сейчас. Как назовем нашу машину? Да не важно, как она выйдет. мы можем взять готовый бренд. Зачем нам что-то выдумывать? Например, возьмем какой-нибудь там, не знаю, Toyota или Hyundai или Kia. И все, и будем производить эти автомобили. Единственное, что мы для своих партнеров, для членов клуба, это они будут гораздо дешевле. То есть мы будем продавать себестоимость, плюс там небольшая накрутка. Я же понимаю, что автомобиль, если вы покупаете за 700 тысяч, но там эти риэлторы, ну как они там... Дилеры, да. Их сколько? Это не меньше 100 тысяч автомобилей, а то и больше, наверное, 1200, да. Потом э, прибыль завода, там, и много-много-много чего. То есть себестоимость Ну, где-то наполовину себестоимость. Ну, поэтому автомобиль будет намного дешевле для наших членов. Это точно, если мы будем производить. на новых машинах есть. Причем ведь мы можем сделать так, что от НДС вообще уйдем в автомобилю. Вот, если серьезно взяться, серьезно работать, можно выйти на кооперацию, скооперироваться и производить автомобили для членов клуба внутри сами для себя. И они будут обходиться вообще. Представляете, в автомобиле стоимость и отнимите КНДС. Там вообще чуть ли в половину дешевле будет автомобиль да, у нас уходить. Вот эта перспектива, я понимаю. Вот что такое автоклуб. Когда вы это поймете до конца, вы поймете, что стоит посвятить этому свою жизнь и заниматься одним. Самое интересное, что людей в мире много. Люди разные. Если посмотреть общество, как оно устроено, 80% людей – это люди, которые вообще никогда ничего не догоняют. Это ведомые люди, которые готовы работать по найму, им ничего не надо, никуда не лезут. 20% – люди хотя бы ищущие хоть что-то. Вот вы, те, кто ищет что-то, хотят что-то что в себе изменить и, и думают, что, что нужно делать. Но настоящих созидателей их очень мало. Вот созидать что-то создавать, делать всегда очень сложно, трудно. Это преодолеваешь какие-то препятствия, какое-то недоверие от людей. Представляете, а то, что мы создали в клубе, это вообще, мы создали то, что до нас никто никогда не делал. Поэтому, что удивляться, Я сейчас говорю про производство автомобилей, вот некоторые говорят, ну вот, опять там фантазер. Сделаем мы без проблем. А это не сложно, кстати. Ваша идея про, про Кемеровский лес? Там угодья лесные. Да подождите еще. Много-много-много <смех> <смех> <день>, <смех> чего. И я говорю, что у нас вот вы не представляете, сколько на почту мне, сколько Евгений приходит практически каждый день предложений. От самых бредовых до вот каких-то самых интересных. Правда, правда? В этот раз мы встречаемся с одним интересным изобретателем э, в, в Севастополе. Ну, мне говорит наш партнер, там изобретатель сейчас приедет, я все время смеюсь, я думал, это перехухка какая-то, да? Логин, да? Да, или, или Логин, да, или просто кличка а он, хочет сейчас приедет на за своем Ну, опять, чем там Ну, фигня какая-нибудь И вдруг Вижу неописуемую картину Представляете, едет трехколесный Типа велосипеда, абсолютно бесшумно Скорость, вообще Для 40 или 50 километров Он несется просто Протем, что сворачивает И вот трехколесный, детский, видите, как велосипед Начинает поворачивать, там вот колеса у него да? Вот как бы едет передняя поворачивает, и он так вот раз, и поэтому они очень легко переворачиваются, да? колеса легко переворачиваются он неустойчивая фигура а у него колесико он наклоняется, все колеса все три, вот так вот раз в сторону я его видел я говорю, ты что сделал? он говорит, вот, во-первых, это электро это мотоцикл и цвет не знаю, все три колеса ведущие электрическая тяга скорость по трассе 80 км в час и только на пол с нее отгоняется Маневренность бешеная, рама эксклюзивная, только я ее придумал, благодаря вот такой вот посадке формы, она очень мягкая и в то же время очень устойчивая фигура получилась, и я теперь как патент его оформил, и у меня заказов уже вообще американцы, немцы, с, с этим, шведы уже постоянно покупают, вот целый завод уже это делает, и давайте в будем производить. Вот а, тут а, примерно, примерно какая-то стоит. 200 нет. тысяч. 200 вот, так это, 200, да, это простая модель да, заднеприводная, переднеприводная около 300. Но я говорю, надо над дизайном поработать. То есть Чего не хватает у него? Немножко так она неказисто смотрится. Я на ней прокатился, я просто обалдел. Чуть маленькая ручка, как рванулась по семья, но чуть не улетел. А поворачивать начал, я вообще, как она вот так вот, колеса, представляете, раз, все вот так вот, все наклонились. Вообще просто. Да, вот наши русские, русские все. И вот еще несколько таких есть чудаков у нас в автоклубе, которые такие вещи делают. Он автоклубовец. Я готов сейчас. Давайте организуемся, производство сделаем, у нас с руками будет открывать. Дизайнем поработаем, это будет да, вообще. Дизайн, да, дизайнчиком. -да. Да -да, -да. да, да, да. Типа как капсулы, да, бывает такая. Ну как -то да, да. -да. да. А я спросил еще, насколько хватает. Он говорит, до Ялты спокойно еду. Здесь по зарядке. Здесь из, -из, из Севастополя до Ялты. До... А там кельтров 80 или 90. Он говорит, на 100 с лишним хватит. Ну там что, приехал, да как вот в окно в розетку, да, да, да. зарядил хорошо. Алекныч, с столбы по нароем по стране, везде аккумуляторы. Ну, во-первых, бесплатно, экологически чисто. Вообще сам все сделал. Просто фокус. А машины. Машины. Скажите, ну, что да. Ну, что, было, что, да. что еще? Да рассказывать может, можно бесконечно про, про как подумать, новую про программу. Расскажите, которая будет. Расскажите про новую. Нет, давайте все там, да, там, там, вот, там, там вот, да. пока не приедете, что рассказываете. Валерий рассказывает? Данилович, а, можно так и партнеры по сюда. маркетингу, да, с товарооборота корпорации что-то уже ожидает? Обязательно. Приятное. Обязательно. К трехлетию мы мы будем да. оплачивать. То есть у нас было заявлено, что первые 3 тысячи ВИПов получат да. 10% с товарооборотного маркетинга, да. с кэша. Да. А, мы сейчас посчитаем, на 29, если соберемся. в прошлом году у нас были начисления, мы только начинали раскрутить кэш, он был маленький. Да, да. Поэтому, да. Мы говорим, перенесем на этот. В этот раз мы точно приняли решение, что будет распределиться. Сейчас только посчитаем, что будет распределиться. То есть кэш точно будет начислено. Приблизительно, да. Ну, вы не большие, это что много. Что такое тысячи человек. Давайте скажем, если даже миллион мы будем начислять, а миллиона, скорее всего, не будет, конечно. Потому что это 10% всего того работного кэша, который пришел в компанию. То есть миллиона не будет. И даже если мы миллион распределим на тысячу человек, получается по тысячу рублей. А нет, ну, На три тысячи человек по 300 рублей получается. Ну, главное сам, сам факт начисления. Да, самое главное Но, показать. Да. Сам факт, на числе. Это ну, то, что мы обещаем и все делаем. Вы знаете, вот за эти три года я, конечно же, 20 25 сетевом и много-много компаний встречал, которые через какое-то время начинают зажимать маркетинг-план, начинают там менять его, Это еще хуже, не, не, не, перестать выплачивать деньги людям. Вот за, за три года нет ни одного случая, чтобы люди у нас не получили заработанные деньги. Единственное, что я еще раз возвращаюсь к тому, что электронка у нас ценнее, чем реальные рубли, и уже люди практически стараются не выводить, а решают какие-то вот покупки внутри клуба, покупают, либо проплачивают, делают вот, оборотку или там партнеров заводят, потому что даже вывести в банк все равно нужно платить деньги. А тут получается скорость, деньги, и я уже смотрю, только заканчивается электронки, быстрее надо зарабатывать, электронка кончилась, надо зарабатывать. Но потому что не хочется в банк. Представляете, он запускает в банк, платит комиссию, потом выводит опять комиссию, платит. Представляете, сколько раз платит? И скорость. Сколько раз такое было. Человек где-нибудь в пятницу оплачивает на наш счет деньги. Понятно, в пятницу еще не перевели. В субботу уже не перевели, да? в понедельник, в лучшем случае они приходят деньги, пока проснутся, только во вторник зачистятся. И Представляете, в суббота, субботу, воскресенье, понедельник, вторник, пять дней. А, не в среду. а в среду можно даже А может даже и в среду, совершенно верно. А, а нам-то скорость важна. Представляете, человек, который а он говорит, а когда, где, мы? а где, а мы, говорим, а что, деньги не поступили. Когда говорим, а, еще многие люди говорят, не верю, я буду все, как бы, официально, через банк, ради Бога. Факт тебе в руки. И начинается, да? Mm -hmm. Мы же тебе говорили, а ну, а вот, вот, у Светлана, Да, у Светлана ГИП есть электронка на счету. Ну, переведи ты себе на свой счет, да, и свои деньги в банк не гоняй. То есть обналичь просто ее электронку. Она тебе с удовольствием переведет. Вот ты тут же зарегистрируешься сейчас, все, ты готов уже. А тем более у некоторых уже люди в очередь стоят на регистрацию за ним, да? Mm -hmm. Вот хочу сказать, mm -hmm. сказать пример, буквально вот неделю назад у меня заходила команда, и, ну Новички. Заводил Игорь Жданов и Павленко, Евгений. Сразу хочу сказать, Евгений Павленко – это создатель сети, 100 курсов. У него больше 60 тысяч подписчиков, и вот он зашел сюда. С ним переговоров около года. Но к чему я говорю? Некоторые люди мы не знаем, мы будем заводить только со своей карты, все. С Яндекс.Денег идет три дня. Три дня. А те, которые быстро говорят, а я верю, я верю, я верю, что Игорь там уже будет разбираться, что Света там зарабатывает, я с ними общаюсь. И заводят просто вот эти деньги, еще не пришли, мы заводим. И те, кто не верующие, они встали 8, -й, 9, -й, а те уже получили 10 и уже в сороковку вышли. То есть я всегда говорю, что здесь шустрики кислородные и пока умный, Шестерки да там. да. Который, я хочу вот так, все, банку, проценты дали, яндекс деньги там процент сняли, все сняли. Он еще говорит, я на 500 рублей больше заплатил. А тут вот быстренько-быстренько разделали, они уже в дамках. Сейчас я покажу последние фотографии, ну, относительно последний Гранд-Авеню. Смотрите, чего вы еще не видели. Ну, во-первых, где строится, понимаете, да? Mm -hmm. Вот mm -hmm. сам центр Краснодара, и вот он, наш поселок. Фактически, вот здесь можно в аэропорт проехать, в Сочи выезд отсюда-отсюда, до моря рядышком, и вот прямая дорога, раз, и сразу в центре. Не пробок, ничего. Mm -hmm, да. Тут все мега мега мега то супер -магазины. И вот еще следующее, смотрите. Откуда это? Из космоса. Из космоса, со спутника. Yeah. Вот он, наш... Первый поселок. А вот здесь вот, это старая фотография, а здесь вот уже инфраструктура, еще не все сделано, это фотография старая, они редко их делают, ну вот, по крайней мере, вот они два танхауса. коттеджи стоят, видите, здесь коттедж сейчас будет, машины где-то подъехали, а рабочие работают, это для вас а вот же. Вот. Ну, это было в прошлом году еще, первый этаж, построили. сейчас уже дома, вот, вот так, так это выглядит? Да. Это на пять хозяев, раз, два, три, четыре, пять, Танхаус называется. 5? на трех уровнях будет эта квартира. А, ну, uh -huh. а что-то на крыше нет этих да. окошек. А с другой стороны они на, выходят а, на, да. дорогу, на, на дорогу. Три уровня, да, он получает? Да, да. Уровень, да. да. 1, а площадь какая-то квартира? 100 с лишним, чуть я скажу, подожди, сейчас. 110 или 115. И что выходит один таунхаус? вот ну, сейчас нет, уже 2 нет, нет. в этом доме. А в старом, в новом, который строится, сейчас еще за 2 миллиона. Вот, вот вот еще один который, да. Этот второй. Вот вы поняли, когда сверху это было -то сфотографировано с космоса. Знаю, вот этот начинающий я а на я на крыше своего. Вот, а, такой. вот, а, вот, вот. Это, да. У вас там какой первый раз да да да, да, а да, да, да. это да, второй Ну вот такой. он я такой. Вот вот. Вот это вот. Вот там оформились. В общем. нормально Все нормально все хорошо. Uh, директор строительной компании, это его менеджер, это наши партнеры, которые... Это там... Адам какой, да? да? Да, да, А -да -да -да -да. что вы говорите? Еще что-то, да? Из, ну чего? Что, вопрос, Из чего вот да. это дома да. там? Скажите еще. Ну, ну, а, да. Вот смотрите, uh, углы, все там, конструкция делается железобетонная, начиная с фундамента углубления, потом идет углы, и все, все вот эти перегородки делаются железобетонные, а потом заполнение происходит внутри из пеноблоков. Это получается очень теплый материал и не толстые стены, но очень хорошо держится и снаружи э, очень хорошим облицованы чем-то таким чем Вот вы скажите, пеноблоки из чего? Они же не просто а там цемент Это и песок. Я не знаю, что там мешает, но он такой Пористый, он очень твердый. Мы пробовали его ломать, он не ломается. Совершенно. Вот какой-то там свой у них этот. Да, у них свое производство, да, да они свое делают. Ну, из, из какого-то хорошего материала. То есть получается, это не галька и все прочее, которое может даже где-то радизационный фон. А они как раз где-то вот здесь, из прибережья, копают, и очень хорошая, качественная ракушка. Ну, вот этот материал. А скажите, платежную систему, вот эту зеленую кнопку, когда планируется подключить? А может на годофини уже будет? Программисты, я говорю, программисты у нас перегружены. Вот вы говорите прямо про запуск четвертого маркетинга. Мы готовы сейчас хоть сейчас стартовать, у нас все готово. А программисты не готовы. Вот, они еще не доделали предыдущие, мы говорим, вот это он делает. Ну, Когда примерно что? планируете запуск? Но мы э, стартуем предварительно пред предстарт. Сейчас будет, то есть в списке деньги можно уже подавать, и последовательность кто за кем будет стоять. Сейчас Я мы понимаю. на годовщине уже все распишем, а, а где-то с 1 сентября, конец августа, но это получается месяц на подготовку, и все, уже реально старт пошло. Итак, давайте два слова. Сколько нужно для этого? Для тех, кто уже участник клуба, 14 тысяч ячейка. Сразу скажу, что выгодно треугольниками. Это для тех, у кого есть структуры, кто собирается работать серьезно. То есть нужно три места. Вот для ГИП точно нужно будет 3 места, для остальных не знаю. Думайте сами. Остальные, может, по одному хватит. Вот. Для тех, кто с улицы приходят, новички, для тех 6 плюс 14. Потому что 6 все равно надо зайти в систему. И человек, который с улицы приходит и только заходит на дальневосточный этот гектар, значит, он попадает в первый маркетинг план, в не выпадает, и в бинар. Сразу три маркетинг план. Понятно? Mm -hmm. А вы плюс счет. Что? Бинар. Четвертый. Mm -hmm. а, у вас будет, кроме этого, еще випа бонусная. Сейчас четыре 5 пять Да, да, да. Валерий Данилович, если я, например, буду заходить туда, на этот гектар, но собирая, не собираюсь там жить, а осваивать как-то вот. Еще скажем... раз, слышите меня, еще раз внимание. Да, да. Внимание. Чем хорошо то, что у нас кооператив объединения? Наши люди там есть. Угу. Администрация, я, Евгения, наши, вот, кто еще, кто это будет все двигать, выйдем туда, на месте сделаем реконсоровку. Посмотрим, какие участки, что. Сразу возьмем гектаров сто, а может быть тысячу, а может быть десять тысяч. Будем в санатории там построить. Да, да, да. Постараемся сделать, чтобы интересное место было и близко к инфраструктуре, и чтобы было, может быть, к морю где-то близко. Ну, ладно, найдем там где. 150 миллионов гектаров на Дальний Восток сейчас выделено, представляете? А выделено отдали все Юриши. Уже, уже оформили всего три, по-моему, что Но ли. Ну, в разных, да? А эти вы не помнили? Да, эти гектары, ну, Нет, нет, нет есть, есть большие площади сразу, ну, огромные площади. Валерий да. Данилович, вы не поняли, я хочу туда вступить как инвестор, только вот... А то еще раз, вы не выезжаете туда. Да. Задача, смотрите, в чем. Вы когда оформите, нет, вот на вас оформлен этот гектар, угу. если в течение пяти лет на вашем участке ничего не сделано, у вас его заберут обратно. То есть вы просто удерживаете. А если вы. Не, а чтобы что-то сделать, нужно обязательно выехать. Нужно там позаниматься. Слушайте, Нет, а если лет. на этом, но мы объединились в кооператив. Угу. И нас в кооператив, ну, грубо говоря, тысячу человек. И вы в том числе без вас, да. без вас, там все сделают. И дорогу подведут, и свет, и, огород, и огородят, и участок сделают, и какую-то инфраструктуру. Так да хоть кроликов будем разводить на этих тысячи человек, и все уже Поняла. Или, или шишки, шишки будем собирать Крупная ферма варенье да. из шишек Такая Поэтому в, в этом преимущество Не то, что мы, руководство нашей страны Все руководители об этом говорят Вы объединяйтесь, кооператива, это же легче Потому mm -hmm. что в одиночку эту поднять невозможно mm -hmm. Кстати, для себя, для одного, дорогу, свет тянуть, водопровод делать Вообще просто повесить-то можно Золотой тебе будет этот гектар А вместе мы вообще без проблем